Добрый вечер, дорогие друзья. На связи Владислав Польщук. У нас сегодня четверг, и мы, как обычно, в четверг проводим какие-то любопытные занятия. Прошлый четверг у нас был выходной, а в этот четверг мы снова вместе. И сегодня мы поговорим о очень интересной теме. Я надеюсь, она интересна для многих, потому что, как правило, это реклама. А, да, простите. Итак, сегодня мы говорим об интересной теме, это астрологическая совместимость. Мы, эта тема для всех будет интересна. Мы сейчас не говорим о том, как вычислять ее, как там рассматривать эти наложения все. Мы сейчас говорим об, общей тем, об общем таком вопросе потому что многие люди задают вопрос очень часто а вообще, насколько она важна. И сегодня у меня друг мой позвонил, мне говорит, вот я хочу девушку проверить, посмотреть нашу совместимость, посмотри, пожалуйста. И мы с ним разбирались, некоторые вещи объяснял, и вот из-за этого у меня пришло такое вдохновение сегодня именно об этом поговорить. И сразу же расскажу вам, что по сути не идет речь о а какой-то вот совместимости на уровне знаков. Там я родился э, в каком-то там марте, в апреле, значит, я Овен. Если я родился там в мае, значит, Близнецы или Овен или Телец. Это как бы вообще не имеет никакого соотношения с понятием э, совместимость, потому что совместимость она основывается на детальном анализе двух личностей. То есть есть астрологическая карта, которая показывает характер личности, показывает его жизнь, судьбу. Ну, а просто логически предположить, вот представьте, в мире там 6 миллиардов людей, ну, может, 7, ну, в общем-то, 6, будем брать для того, чтобы проще было считать. 6 миллиардов людей, и я родился в декабре. У меня огненный знак, стрелец, к примеру. Это говорит о том, что водные знаки, в принципе, не всегда будут совместимы с огненными, потому что у них могут быть разные эмоциональные фон и разные понимания жизни. И это говорит о том, что уже получается из 6 миллиардов 500 миллионов людей, они соотносятся с каким-то знаком. Если я возьму только водные знаки, их три, это уже полтора миллиарда людей, они будут совсем со мной совместимы. И это говорит, что люди, которые родились там, ну, когда в июле или в июне, когда там рак у нас, то они будут уже изначально мне не подходить. Если я вот иду такой, э, думаю о том, чтобы найти спутницу своей жизни, и тут мне попадается какой-то там рак, я такой думаю, Господи, он, она же родилась, мы же не совместимы, все на этом все можно поставить. Это полная иллюзия, полный абсурд вообще, потому что совместимость — это намного-намного глуб... более глубокий момент и намного более важный нежели просто в... по месяцам то есть это мне нужно ходить как что в паспорт заглядывать вот ведическая астрология она почему этот вопрос очень серьезно рассматривает, потому что в древности э, люди э, рассматривали этот вопрос немножко по-другому то есть поскольку э, ведическая астролога написывает в древности э, Древняя, древняя жизнь в древности, грубо говоря. Там описывается то, что люди, они выдавали замуж своих девочек, да, и перед тем, как они выдать кому-то замуж, они уже изначально, не знали, там девочке было 5 лет, и они уже знали, кто примерно ее мужем будет. Они брали астролог, астрологу, несли ее карту, брали карту этого паренька и они шли и астролог им говорил да они могут быть вместе все нормально в нашем случае сейчас идет речь о астрологической совместимости очень часто когда люди уже там 20 лет живут часто такое бывает ну или не 20 какое-то время они вместе уже женаты у них дети и не потом как бы думают а может мы несовместимы потому что что-то как-то не так и они идут к астрологу астролог смотрит говорит, слушайте вы точно несовместимы что вообще делаете вместе и люди такие, о, точно, я так и знал, я так и знал, все, давай разводиться. Потому что мы несомнити, мы не сможем быть вместе. Это тоже полный абсурд. Почему? Потому что есть такое понятие, как ответственность. И говорится, что человек в отношениях, если он принимает ответственность на себя, партнера, то он должен эту ответственность нести так же, как ребенок. Родился. Если он вредный, то мы его терпим, мы его пытаемся перевоспитать, как находить подход. Также и с партнером мы должны находить подход. И астролог, он должен быть психологом в некоторой степени для того, чтобы помочь понять, как действовать в отношениях. И сегодня мы поговорим о фундаментальных факторах того, на чем основывается совместимость. И, в принципе, мы будем говорить о тех вещах, которые явны даже без анализа астрологической карты. То есть те, которые вот, вы видите человек, И вам сразу понятно, будет он с вами или не будет. Это основополагающие такие факторы. И также мы поговорим о седьмом доме. Седьмой дом — это дом, который отвечает за брак. И, как правило, от его силы, от силы этого седьмого дома зависит то, насколько человек может быть счастливым в браке. Мы будем говорить о том, как гармонизировать этот дом, если в нем есть какие-то дисбалансы, так сказать. Так, сейчас я перейду, включу слайды, как я обычно это делаю. И будем говорить на эту тему. Так, начнем мы с того, что проанализируем мужчину и женщину. В ведической астрологии мужчина и женщины они немножко разные люди. И, наверное, мы начнем немножко с других слайдов. Вот у нас есть такой слайд. Он указывает на силу полов. Он говорит, кто сильнее, мужчина или женщина. Если мы берем физическую сторону, то, как правило, без каких-либо попыток что-то понять либо э, проанализировать, мы можем невооруженным глазом взглянуть и сказать, что мужчина сильнее, это факт, и, как правило, в несколько раз, чем женщина на физическом уровне. Но так уж устроила природа, что мужчины немножко сильнее, у них мышцы чуть побольше. Вот. Но из-за того, что мы привыкли в этом мире видеть только какую-то вот позицию, Людей слишком материальную такую позицию, то мы можем очень часто не замечать то, что происходит на самом деле внутри. И ведическая астрология, вообще в целом, веда, они говорят, что женщина на уровне психики примерно в 9 раз сильнее мужчины. Ну, может быть, вы где-то слышим информацию 6, 9. Это, в принципе, не так важно главное понять сам принцип, что действительно женщина психически сильнее, мужчина физически сильнее. И уже чтобы понять, кто на самом деле сильнее, мужчина или женщина вообще в этом мире, то здесь можно очень долго спорить, потому что физическая сила, она как бы может внешне навредить, но если психическая сила навредит внутренне, то это можно разрушить не только жизнь, не только психику человека, но и жизнь в целом. Поэтому женщина, как правило, сильнее считается. Вот. И если мы берем мужчину за 100%, то женщина — это 900%. С чем это связано? Астрологически могу вам сказать, что Луна, Луна в гороскопе каждого человека является самым важным показателем. Самым важным показателем в его жизни, потому что она отображает его карму, его скопленные подсознательные программы — широту видения, то, как он видит этот мир, и то, насколько он способен вообще достигать чего-то в этом мире. Потому что именно благодаря широте взглядов мы можем понять, как правильно действовать в той или иной ситуации, достичь результата. Если же наша широта взглядов узкая, мы видим в какую-то одну точку, то мы ничего не сможем достичь. Какое-то препятствие малейшей жизни появляется, человек все, он в тупике, он не знает, что дальше делать. И вот принцип такой, что Луна она показывает то, насколько человек может широко видеть этот мир, то есть насколько он силен в сознании. И женщины, как правило, намного шире видят, потому что у них более сильная интуиция. Они находятся под влиянием Луны, а поскольку Луна это самый важный показатель карты, то и он больше влияет на женщин, чем на мужчин. То есть контакт с Луной у женщин намного выше а у мужчин намного ниже, в связи с этим можно сразу же сделать вывод, что женщины все-таки сильнее с точки зрения астрологии, как минимум. Но есть очень важный момент. Говорится, что вот эта вот женщина сильнее, это факт, женщина сильнее, но, но каждый, каждый партнер, каждый мужчина, который у женщины есть, вот, например, с кем-то там в молодости повстречалась, типа, потом с кем-то другим. Ну, здесь имеется в виду больше такие вот близкие половые контакты. То есть конкретно тогда, когда мужчина входит в жизнь, э, женщины прямо так вот близко очень к телу прикасается, очень близко, скажем так. И говорится, что если один мужчина у женщины, то она, она целомудрена, у нее один мужчина всю жизнь, то это будет проявляться в полной мере на 900% она будет проявлять свою силу. И даже в этом, к этому есть одна небольшая история про одного мудреца, который сидел очень долго в медитации на протяжении тысячелетий и добрал такое, такое, такого совершенства достиг, что он там птичка села э, над ним, когда он в медитации был. И потом она еще там кокнула ему на плечо, этому мудрецу. Он э, увидел это, ну как бы вышел из медитации из-за этого, посмотрел на нее и от что она его как бы вывела из медитации, он посмотрел на нее и она сгорела от этого взгляда. Просто пепел посыпался, птичка сгорела. И он такой воодушевился, думает, ну ничего если это, это я крутой, сейчас я сейчас пойду, сейчас пойду, пройдусь по, по деревне, соберу подаяние. И он идет и тут смотрит, стоит хижина такая небольшая, и там что-то моет какую-то посуду девушка такая молодая, красивая. Он подходит, говорит, доченька, пожалуйста, дай-ка мне воды. Она говорит, извините, я вот только закончила сейчас посуду моть, мне нужно выполнить свои обязанности перед мужем, я сейчас сделаю то, что я должна, и вынесу вам воды. И он стоял час, пошел два, он что-то стоит такой уже злой, прям вообще думает, ну сейчас она выйдет. Он не хотел бы психанул, плюнул-то, пошел бы. А этот думает, ну сейчас она выйдет, сейчас выйдет, я ее, как посмотрю на нее, как посмотрю своим вот этим огненным взглядом. Но эта девушка вышла, он посмотрел на нее, она на него посмотрела, он на нее сильнее посмотрел, она, не него, она на него смотрела. И он такой, как посмотрел, она такая смотрит, она говорит, слушай, что ты на меня смотришь, что тебе птица, что ли? И этот мудрец, он сразу понял, что женщина, она не птица, она обладает очень большой, как бы, очень силой огромной. И вот это вот, то есть она даже знала, знала ситуацию с птицей, хотя кроме него ее вообще никто не видел, не знал. Говорится, что если женщина целомудрена, если она полностью проявляется у женской природы, вот это вот на 900%, она может знать и прошлое, и будущее, как бы у нее сила интуиции, насколько сильна становится, что она видит насквозь все и э, смысл это в чем в том что как бы этот мудрец он пытался притворяться каким-то крутым себе какие-то ярлыки на если женщина была простой она просто выполняла свой долг женский как положено и вот каждый каждый партнер новый он отбирает половину поэтому если два партнера это 450 процентов если три партнера это 300 процентов 9 партнеров так, такая уже как у мужчины сила остается, Ну, в общем, психическая сила расходуется на, от, от количества в зависимости от количества партнеров. Из-за того, что у нас сейчас в целомудрие не так сильно развито в женской стране общества, ну это просто не модно, да, это не модно просто, ну как, как это, как это один партнер, зачем это надо вообще, это не модно, поэтому люди разводятся, и все такое теряют очень сильно женщина свою силу. Но это один из принципов, о котором мы сейчас будем говорить. Я сейчас хочу рассказать именно, почему это связано с Луной. Так как Луна является самым основным показателем, то женщина, находясь под ее влиянием, если она полностью раскрывает силу Луны, то она может максимально влиять на события в жизни, и в жизни мужчины и в своей жизни. И что такое совместимость астрологической? На чем она основана? Проанализировать астрологическую совместимость между мужчиной и женщиной. женщиной нужно просто просмотреть ихнюю жизнь. Давайте проанализируем, что такое Луна и Венера. Луна ⁇ это чувство внутреннего удовлетворения, чувство счастья, заботливость, это грациозность, это... Плавность, это нежность, Венера это красота, это изящность, это такой вот комфорт. И если вы спросите у любого мужчины, какую бы хотел он видеть женщину рядом с собой, просто как статистика, да, можно увидеть, что большинство людей видят как раз вот это проявление Женщина, она должна быть нежная, она должна заботиться, она должна проявлять вот эти вот необходимые качества Луны и Венеры. А противоположность этому есть мужчина, и мужчина должен проявлять качество Марса и Солнца. То есть Марс это решительность, это ответ, это уверенность, это сила. Солнце это, это уверенность, это. Целеустремленность это тоже Солнце, это ответственность и это вот такая вот независимость, это то, насколько человек наполнен э собой, скажем так. И э смысл таков, что если, если в жизни мужчины нет уверенности, если он не уверен, если у него нет цели в жизни, если он не берет, не способен брать на себя ответственность, если у него нет силы, вот этих вот качеств Марса и Солнца, то уже изначально, как бы, какой бы человек ни был, хороший, добрый, нежный, уже изначально будет несовместим с любой женщиной. В том случае, если женщины проявляют женские качества. Ну, естественно, имеется в виду качество Луны и Венеры. То есть смысл таков, что мужчина должен брать ответственность, проявлять, вести за собой, то есть помогать и достигать. Даже если женщина, допустим, бизнесмен, которые женщины, которые любят внешнюю реализацию карьеры, а все равно мужчина должен быть э, более сильным. Тогда женщина может себя хорошо, комфортно чувствовать. То есть он должен проявлять больше качеств Солнца и Марса, а женщина должна проявлять больше качеств Луны и Венеры. И если есть вот эта вот гармония, то есть говорите, что, конечно же, мужчина тоже должен быть заботливым и нежным для жены. Поэтому говорите, что 70% у женщины должна быть развита Луна и Венера, а 70% Солнце и Марс должно быть развито у мужчины. А 30% Луны и Венеры, ну, естественно, наоборот, у женщин 30% Солнца и Марса. Поэтому, когда мы говорим о совместимости, то прежде всего, прежде всего, должно быть совместимость на этом уровне. Часто иногда, не часто иногда, часто или иногда. Часто бывает, когда на консультацию приходит по поводу совместимости, и в карте видно, что у женщины изначально парке очень сильные, допустим, Солнце в экзальтации, Марс в знаке, вот эти вот сильные проявления мужских качеств, сильные мужские планеты. И даже если у мужчины неплохая карта, все равно у них может быть дисбаланс. По той простой причине, что если женщина очень сильная, ей очень сложно найти партнера, который мог бы, который мог бы э, быть сильнее нее и именно по этой причине из-за того что мы не можем знать астрологически у кого как мы можем видеть это внешне мы можем видеть это как человек ведет себя как он строит свою жизнь на чем он основан на, лице, э, на чем он э, как бы, чем он руководствуется в жизни и для того чтобы эту совместимость э, проследить все очень просто. Женщина просто в себе должна развивать женские качества. Носить юбку, к примеру, это энергия Венеры, а не штаны, которые являются энергией там, Марса. Проявлять заботу, даже если она лидер, женщина, она должна проявлять заботу о тех людях, которые, ну, которыми, которые являются подчиненными ее. А мужчина, он не должен заботу давать, он должен контроль создавать, административную такую вот функцию выполнять. То есть немножко разные энергии, и в связи с этим может возникать дисбаланс. Сегодня я еще вам расскажу советы небольшие, которые очень важны для того, чтобы женщина себя комфортно чувствовала в отношениях с мужчиной, и мужчина себя комфортно чувствовал в отношениях с женщиной. Потому что когда женщина относится к мужчине, вот в отношениях можно по-разному себя вести. Когда женщина ведет себя в отношении к мужчине, как будто бы она относится к Марсу либо Солнцу, то есть к какому-то авторитетному сильному человеку, то он себя будет таким вот определенным образом ощущать, чувствовать. А когда мужчина взаимодействует с женщиной, он должен к ней обращаться как к, Луне, как к проявлению Луны и Венеры. То есть давайте эмоциональную поддержку, потому что это Луна, говорить, какая она красивая, дарить подарки это Венера. То есть должно быть сбалансировано отношение на уровне астрологических влияний. Тогда эти отношения могут быть гармоничными. Это определенные уровни развития есть в отношениях. Мы сегодня о них не будем говорить, но так или иначе, есть такие моменты. Следующий важный показатель, вот, что, с чем связана женщина, вот, с чем связана Луна. Луна — это высшее проявление женской энергии, оно связано с тем, что есть дети. То есть, женщина она обычно подразумевает, что у нее должны быть дети. Но Это как бы вот в таком, так устроено природой, потому что жен, женское тело оно имеет функцию такую рожать детей. Поэтому она связана с луной, и луна отвечает также за детей. Потом есть такое качество, как ненасытность. Ненасытность – это связано с умом. Ум ненасытен, и поэтому женщина, она всегда хочет большего, чем она имеет. У нее всегда есть много желаний, которые она хочет удовлетворить. И к этому можно привести пример, что мужчина, он может жить, вот жить на, в комнате, в которой там, я вообще когда был не женат, я маме свою кровать отдал, а сам спал на каремате на полу. Ну, мне так нравилось, я вот на твердом спал, у меня там в комната была пустая, там был только алтарь небольшой, и, это, и э, компьютер стоял на столе, все. И этого мне было вообще достаточно. Сейчас, когда человек женится, когда мужчина женится, ему нужно построить дом для того, чтобы жена в нем жила, покупать одежду красивую, чтобы женщине была не стыдно с ним выходить куда-то. Ей нужно покупать одежду. То есть человек, он обрастает, обрастает, обрастает. И женщина, если ей давать волю уму, она дает, то она как бы может очень-очень много придумать всего. Ненасытность, она не проявляется в уме. И чтобы сделать женщину полностью счастливой, полностью счастливой, нужно руководствоваться одним правилом. То есть ненасытность она будет всегда, а ненасытность это о чем говорит? О том, говорит, что в принципе счастливым быть невозможно, потому что всегда что-то хочет, насытиться невозможно, это значит, что всегда, всегда чего-то будет хотеться. Но мужчина, он должен быть таким контролирующим фактором, что ему нужно сделать, ему нужно просто, женщина женщина ненасытна в эмоциональном плане. В материальном плане может быть все по-другому. Поэтому мужчина, он должен поглощать ее эмоции, выслушивать, слушать, как у тебя дела, спрашивать, а чем ты сегодня занималась, как день прошел? Даже если она сидела весь день дома и занималась там детьми или какой-то домашней работой. Все равно женщина много размышляет, много думает, много принимает всяких там решений. От этого зависит ее внутреннее состояние. Если мужчина вытягивает с нее это все, поглощает ее эмоции, то тогда в отношениях наступает гармония. Иногда это сложно, но суть-то в чем, что мужская энергия – это энергия огня. Это Марс и Солнце. Марс и Солнце – это энергия огня. И еще такой есть момент важный, что разум – это наша способность переваривать эмоции. Это как пищеварение в нашем тонком теле. У нас есть огонь пищеварения в желудке, который переваривает пищу. Эмоции переваривают разум. И разум – это огненная природа. И мужчина, если у него сильное солнце и Марс, как бы он, у него развитая огненная природа, он спокойно очень переваривает эмоции женщины. Он, как бы она там не переживала, как бы она не рассказывала свои эмоции ярко, он будет очень спокойно слушать без каких-то малейших сдвигов. Иногда даже в большинстве случаев женщине даже решения не нужно никакой предлагать, Ей нужно просто послушать, она успокоится, и все, через некоторое время уже... Все будет хорошо. Поэтому, поскольку Луна и Венера ⁇ это энергия воды, а вода ⁇ это эмоции, чувства, такое вот непостоянство, беспокойность, двойственность, чувствительность, восприимчивость, любовь тоже, в принципе, относится к этому вопросу, к этому разряду то э, это энергия воды, знаете, ж, женщина как вода, а мужчина как огонь. И если у, у мужчины огонь достаточно сильный, то женщина выливает на него свою воду, и он постепенно-постепенно выпаривает, его выпаривает, выпаривает, и уходит, как бы потом он разгорается, и все нормально. Если же женщ... если уже у мужчины нет сил, если он не развита у него мужская энергия солнце и Марса то он просто этот огонек там какие-то тухлые угольки там и кле... клеют и тут женщина приходит заканчивает ну, уфух ведро воды и этот мужчина он просто в шоке от этих эмоций начинаются скандалы мужчина не понимает почему женщина так ведет себя а женщина она просто ну, она просто эмоциональное существо и нужно просто послушать ну, и, в общем, именно по э, этой причине очень часто у людей возникает недопонимание в семейной жизни. Э, следующий важный фактор это что касается мужчины, да, это разум, как я уже говорил, это Солнце и Марс. И разум также с Солнцем, соотносится с э, пониманием того, кто и есть. Женщина на уровне эмоций очень часто может забывать, кто она, потому что эмоции. Выполняет. а мужчина он должен знать кто есть если у мужчины развито солнце и разум он понимает то есть он должен на духовном уровне тоже развиваться должен понимать что я душа жизнь прекрасна, хороша и он должен быть независим ни от чего. то есть это определенная такая сила мужчины независимость и эгоизм то есть поэтому очень часто мужчине перечить очень то есть женщины, которые перечит мужчине, они очень сильно э, неправильно действуют, потому что мужчины, мужчина представитель солнца, и у него уже изначально э, автоматически эгоизм очень сильный. Эгоизм — это природа земли, и землю очень сложно поменять. То есть в огонь мы можем затушить, воду там разлить, а земля — это такая вот родная структура, которую сложно очень изменить, и она связана с эгоизмом. Поэтому, когда женщина чего-то пытается доказать мужчине, то она просто сталкивается с очень твердой структурой, которую невозможно разбить. И что получается, женщина доказывает ему что-то, он все равно не принимает ее точку зрения, но из-за того, чтобы отстоять свою, он проявляет силу эгоизма, силу Марса, и начинается э, ссоры. То есть смысл о чем? В том, что женщине проще поменять свою точку зрения, потому что она более гибкая, более водная. Она вот может изменить что-то, подумать как-то и принять другое решение. Мужчина другого решения принять не может. он, если его решил как-то, то ему сложно, в общем, понимать. Поменять. Конечно, есть разные мужчины. Мы говорим сейчас о, о принципе, о мужском начале. Вот. И э, э, когда женщина пытается перечить либо доказывать что это мужчина она уже изначально делает ошибку потому что он не примет ее точку зрения однозначно потому что для мужчин это не свойственно даже если он будет думать что она все-таки права он не примет потому что сила эгоизма она не позволит это сделать но они и поссорятся то есть проще женщине принять другую точку зрения хотя бы согласиться с ней с точки зрения мужчины но при этом действовать по своему так будет намного проще потому что если я принимаю его точку зрения, он говорит, ну, классно, все, ты понимаешь меня, мне это сохраняет отношения. Если же женщина говорит, что дорогой, я не принимаю твою точку зрения, у него сразу появляется, как это так, ты моя жена, а ты не принимаешь мою точку зрения. Если вы принимаете, но при этом можете делать по-своему, то в всяком случае не будет скандалов никаких. И вот, чтобы говорить, что мужчина является мужчиной, то есть, в принципе, есть два канала. Нади и Пингала, да, Ида и Пингала, которые там текут по позвоночнику. Есть каналы, один с правой стороны мужской, слева женский. И принцип таков, что если канал мужской сильнее, это значит, что это мужчина стоит перед вами. Если женский канал сильнее, то это значит что женщина. И причем неважно, какая форма тела, То есть, может быть, вроде как мужчина, да, с половиной органами правильными, но при этом ведет себя как женщина. Может быть, наоборот, вроде бы как и грудь есть, но при этом ведет себя как мужчина. Это зависит от того, насколько развиты вот эти вот влияния Солнца и Марса. И мужчина он должен, он должен быть очень сильно ответственным, он должен если брал, если взял на себя, то есть он должен держать ответственность до конца, не пытаться убежать от ответственности. Сделал ошибку, нужно ее исправить или даже терпеть, пока она не решится, а не пытаться убежать там как-то что-то разрушить. Человек должен видеть цель, он должен быть очень четким, четким быть, очень понимающим. Он должен дарить другом людям радость он должен быть независим, он должен уметь дарить свет окружающим, то есть направлять, и он должен быть дисциплинирован. Это то, что связано с мужскими качествами. Если мужчина обладает всеми этими качествами, то он настоящий мужчина, и э, совместимость у него будет хорошая с женщинами, с нормальными женщинами. Вот. И принцип, принцип таков, что есть седьмой дом гороскопа, и мы сейчас о нем немножко поговорим. Седьмой дом гороскопа, он связан с такими факторами, как партнерство в основном. А когда мы говорим о партнерстве, о каком-то доме, если мы говорим о каком-то доме, у него есть определенные роста, то есть то, что помогает развиваться этому дому. Если взять карту и посмотреть, как, какими домами роста является, какие дома являются домами роста для седьмого дома, то мы можем заметить, что это пятый дом, это девятый дом, это двенадцатый и четвертый. С чем это связано? А, Во-первых, пятый и девятый дома – это дома Дхармы. Дарма значит долг, исполнение своего долга, прежде всего – Дарма значит мораль, нравственность дарма, также может значить религия, одно из определений дармы. А, то есть это то, что является неотъемлемым качеством личности человека. А говорится, что человек отличается именно от животных тем, что он может э, подниматься постоянно на новый уровень, то есть он осознанным может быть. Он может, у него может быть религия, у него может быть нравственность, он знает, как, что хорошо, что плохо. Это как отличительная черта. И реально, реально, если говорить о, о этих домах, о пятом и девятом, то они прежде всего показывают максимальную силу, которая влияет на седьмой дом, который его поддерживает. Если говорить о том, чтобы была стабильность в отношениях, то прежде всего нужно, чтобы у человека были... Этикет, мораль, нравственность, романтика и дети. Это то, что максимально влияет на отношения. Дети их поддерживают, романтические отношения постоянно нужно. Сколько бы люди не жили вместе, они должны устраивать себе какие-то романтические вечера. Иначе отношения будут постепенно спускаться вниз, разрушаться. Это очень важный фактор. Потом этикет. Они должны следовать какому-то этикету, морали, нравственности должны быть ответственными, должны быть верными. Это то, что поддерживает отношения. И это то, что выводит за пределы разногласий. Если же этого нет в жизни, если люди... Что такое этикет? Например, веды говорят, что ум, наш ум, он так устроен, что он, ну, как бы ненасытен. Он всегда, если материальный любой объект ему давай, он всегда э, может перенасытиться, и ему что-то надоесть. Ну, это простой пример, что я беру, вот, к примеру, общаюсь с женой, постоянно общаюсь, общаюсь, и потом мы можем увидеть, что на протяжении года, двух, трех, очень много разводов в первые года. Потому что это период, когда ум перенасыщается одним и тем же объектом. Вот, я могу любить этого человека видеть в нем цель своей жизни и вот все мы с ним всю жизнь вместе с этим человеком будем однозначно но ум он так устроен что я насыщение перенасыщение придет мне надоест это так вот неизбежно устроен и если я не вкладываю в эти отношения то есть романтику никакую не вкладываю если я не контролирую свои чувства эмоции там если я не исследуя какому-то этикету морали, нравственности в отношениях, ограничениям, то эти отношения они в итоге приведут к развалу. Второй самый сильный дом, создающий рост дома отношений, то есть то, что поддерживает отношения и развивает, это девятый дом. Девятый дом, он связан с религией. Это неизбежный факт, потому что если у человека целью жизни является отношение, то он неизбежно будет страдать, так устроен этот мир. Он должен, он должен видеть более высокую цель жизни. Если у него есть какая-то высокая цель жизни, более духовная, то отношения будет намного-намного лучше. Потому что он, у него есть, скажем, как это говорится, что э, любовь — это не тогда, когда люди смотрят друг на друга, это тогда, когда они смотрят в одну сторону. И вот если люди вместе э, в каком-то духовном уровне развиваются, то они очень могут крепкие отношения устанавливать. Также это наставничество, поэтому, если говорить о нормальных отношениях, то зачастую для того, чтобы нормальные отношения построить, приходится ходить к психологу очень часто. Это тоже определенного рода наставник, который требует, требует какого-то поведения, он дает понимание, как действовать. Также у нас есть уважение, уважение, это неизбежный фактор, если человек не уважает не только партнера, а вообще в принципе людей, если нет уважения к окружающим, это тоже то, что будет разрушать отношения. Также следование законам и правилам. Законы и правила, они это не то, что мы сами себе придумаем, они установлены в, в своде законов. Есть Конституция есть там, правила дорожнего движения, а есть манусам хита, к примеру, в которой описаны законы Вселенной, то, как должно быть все устроено. И вот в семейных отношениях то есть должны быть законные правила, по которым нужно действовать. Отец это представитель мужского пола, поэтому здесь он указан как показатель для женщин. То есть, если женщины правильно выстроены отношения с отцом, то ей намного-намного легче выстроить отношения с противоположным полом. Иначе это приведет к какому-то разрушения. И дома Мокши это 12-й, четвертый дома. Мокши значит освобождение это отречение, уединение, то есть это такой вот самоконтроль, контроль эмоций, чувств, какой-то вот внутренней наполненность. Это, можно сказать, независимость. То есть, если человек полностью зависит от отношений и полностью черпает силы только в сфере отношений в своей жизни, это будет приводить к тому, что он будет разочаровываться, какой-то дисбаланс будет, и, э, в общем-то, отношения будут создавать разочарование. Но если он, у него есть высокая цель, и он э, к отношениям относится как к исполнению долга и в то же время черпает какую-то энергию женскую, допустим, если мужчина, либо мужской, если женщина, то в таком случае эти отношения выдерживают какой-то уровень. Все у них хорошо. Так. Окей, okay, давайте посмотрим, что у нас тут. По вопросам, а то, может быть, кто-то что-то пишет, а я даже не обращаю внимания. Сейчас мы посмотрим на вопрос. И потом самое важное скажу, то есть те, э, как их называют. О -о -о -о. только на ютубе можно смотреть оказывается но ничего на ютубе смотрите и тоже хорошо окей я здесь нейтрально выстроены настройки хорошо тогда значит вопросов нет ну будем без вопросов в любом случае перейдем к делу значит так есть важный такой принцип Три совета для мужчин и три совета для женщин. Как поддерживать отношения в семье. Итак, что женщина должна, как она должна вести себя с мужчиной для того, чтобы отношения выстраивались правильно, для того, чтобы поддерживать отношения и, в общем-то, проявлять эту женскую природу. А мужчина, он, как я уже говорил, эгоистичный, то есть у него достаточно высокий уровень эгоизма. Этот эгоизм, он становится очень сильным, этот эгоизм, когда а, его пытаются пробить. То есть мужчина может как мыльный пузырь раздуться, его так штрикнуть можно, и он потом вспыляет. Так вот, женщина, она не должна спорить с мужчиной. Во-первых, потому что в этом нет смысла. То есть любой спор с мужчиной, он просто приводит к тому, что появляется ссоры. Мужчина все равно не принимает точку зрения женщины на логическом уровне. Женщина более гибкая, она может схитрить и повести себя таким образом, что мужчина, ну, он, в общем-то, э, все-таки может принять ее точку зрения. Но только если в том случае, если она не будет спорить. Если женщина будет спорить, то он никогда не примет ее точку зрения. Если она не будет спорить, а вот будет как-то э, по-доброму, по-нежному, там, объяснять, либо же ласково как-то подход в общем очень гибкий у женщин должен быть тогда мужчина может прийти на ее сторону иначе если будут споры то все второе это дать отдохнуть что это значит это значит что когда мужчина допустим если у него трудовой день серьезный такой и он сильно устает на работе трудится то когда он приходит ему нужно дать отдохнуть на протяжении там полчаса хотя бы 20 минут женщина не должна его трогать, чтобы он перенастроился. У мужчины прямолинейное такое сознание, он двигается прямолинейное сознание, в том смысле, что мужчина, он может настраиваться только в одну точку. Если вот он на работе, то он на работе. Если он пришел домой, он сразу переключиться не всегда просто. Ему нужно какое-то время, чтобы успокоиться, немножко переключиться, перевести свое сознание в другую на другую эмоцию на другой уровень и уже быть дома поэтому мужчине нужно дать отдохнуть так вот устроен мужчина и третье это то что очень сильно разрушает тоже мужчину это унижение когда женщина говорит ему да ты такой такой ты вообще ничего не может ты ничего не стоишь самое печальное то что мужчина может в это все поверить и потом женщине будет немного хуже, потому что если она ему внушит то, что он такой секой и не может ничего, то он в итоге такими будет и всю жизнь, если они будут жить вместе, то э, всю жизнь женщина будет сама сказать, потому что она внушила, что он тряпка, он и будет тряпкой. Вот. Это самое важное правило. И, пожалуй, еще три правила для женщин. Поскольку женщина обладает эмоциональной природой Луны и Венеры, то ее нужно выслушивать. То есть мужчина он должен приходить домой, 20 минут отдыхнуть, а потом напрячься и просто послушать, что ему женщина расскажет, как у нее бурно прошел скучный день, как он, что было очень интересного и любопытного в этом дне. Также мужчина... Когда он выслушивает, этот третий пункт, не принимать всерьез, потому что Венера и Луна, это, вот Луна отвечает за детей, поэтому дети очень часто эмоции могут проявлять совершенно по-разному, он может, ребенок может говорить «я тебя не люблю, я тебя ненавижу, я, я не хочу, чтобы ты была моей мамой, я не хочу, чтобы ты был моим папой». Чем ты меня родил и все такое. То есть ребенок может быть на национальном фоне, очень сильно наносить оскорбление, какое-то неудовлетворение создавать, но при этом мы не принимаем его всерьез, потому что это ребенок. И вот ум, он имеет такую же природу, природу ребенка. Поэтому женщина, когда она говорит что-то, вот говорит, я разведусь с тобой, я не хочу тебя знать, ты козел вонючий. <свят> что это такое? Когда она так говорит, то в 99% случаев она это не думает. О так Она так не думает. Она просто чувствует, что ей больно, и она хочет как-то вот укусить, но поскольку физической силы не будет применять, она применяет свою психическую силу. Поэтому мужчина, когда женщина эмоционально вспылена, он не должен принимать ее всерьез, тогда в отношении будет. Вот ну, как бы спокойно послушал, понял, что она чуть сегодня она не в себе, все завтра ее попустит, она будет по-другому говорить. Вот. поэтому не принимать всерьез это очень важный фактор. Но для того, чтобы это все была сила выдерживать, чтобы не вспылять, чтобы не грузить женщину, не пытаться ей доказать свои какие-то точки зрения, чтобы принимать эмоции и выслушивать. Нужно очень просто взять ответственность. Нужно понять, что это Личность, я ответственный за нее и если я буду себя правильно вести, то правильно будет строиться моя жизнь. Если же мужчина не принимает ответственность на себя, то при малейшем какой-то ссоре он начинает показывать, что я здесь главный, кто такая и все такое. Вот это вот важный такой принцип, пожалуй, это самое такое важное. Если на этом основывать отношения, учитывать эти правила, то в принципе в отношениях должна быть гармония. Вот Следующий важный показатель, я, наверное, все-таки все-таки сделаю это для того, чтобы некоторые люди смотрят в записи, поэтому я сейчас быстренько... Если да, на ютубе, конечно, было бы неплохо, потому что там нет комментариев. Ну, в общем-то, э, вот это вот основная тема. И что я хочу вам еще сказать, поскольку у нас тема все-таки совместимости, но, насколько я помню, то э, на самом деле, для, и когда мы говорим о совместимости, то очень важно понимать, что совместимость основывается Основана не просто на том, как… Так, секундочку. Угу, все, окей. Совместимость основана не на том, какие у вас знаки зодиака, а совместимость основана на том, насколько вы способны проявлять качество планет, которые соответствуют мужчине и которые соответствуют женщине. Вот это, вот, пожалуй, самые важные показатели. И если человек не осознает вот этих вот важных показателей, то неизбежное отношения возможно будет построить. Теперь расскажу вам пример небольшой того, как на самом деле происходят отношения, строятся отношения, то есть по совместимости. Очень часто у людей бывает хорошая совместимость практически там. 90 процентов люди вообще видно что душа душу но при этом они разводятся через год потому что у людей нету культуры у людей нету понимания того что такое отношение и изначально если есть такое слово невеста вы знаете то изначально слово веста означало девушка которая изучила то, как строить отношения. А невеста – это та, которая не знает, как строить отношения. Вот невест никто не брал в жены. А вест сразу брали, они выпускались из школы, и их сразу брали в жены. Вот Мужчина... То есть для того, чтобы это все было правильно, для того, чтобы мы могли строить отношения, мы должны изучать эту тему. Мужчина должен в школе изучать то, как брать ответственность, как выдерживать эмоции женщины, как зарабатывать деньги, как быть мужчиной, к чему стремиться в жизни. А женщина должна изучать, как заботиться о детях, там, как строить отношения с мужчиной, как готовить вкусно кушать. То есть должны быть совершенно разные энергии, совершенно разные взгляды на жизнь и разные подходы к образованию. Тогда в отношениях была бы гармония. То есть женщина должна с детства изучать то, как в 70% выработать себе Венеры и Луны, а мужчины должны выработать в себе 70% Солнца и Марса, и тогда бы они были все совместимы. При этом бывают люди, у которых совместимость вообще нулевая. Это, конечно, редкие случаи, но бывают, когда у них совместимость нулевая, но они при этом живут очень долго, и у них вообще проблемы. Потому что люди, ну, они, по крайней мере, видели, может быть, либо пример правильных отношений, либо они изучали этот курс того, как все таки их настраивать. Вот, пожалуй, на этом все. Хочу, поскольку у нас вебинар идет, воспользоваться моментом тем, кто смотрит меня, тем, кто интересуется ведической астрологией, то вы можете вот нажать на эту кнопку от стадишифу.ру. Если вы на YouTube смотрите, хотите, вот зайдите на этот сайт, тут есть запись, это, и здесь есть. «Школа Джотиш» можно выбрать, и здесь есть три ступени образования. У нас ступени сейчас начались, уже идут, но есть курсы в записи, можно тоже в записи привести, либо записаться на новый курс, который начнется у нас в марте. В марте начнется курс по первой, второй, третьей ступени, то есть вы можете посмотреть цены для себя, прицениться, можете сейчас со скидкой платить, сейчас скидка 30%. Те, кто на март записывается, можно внести какую-то небольшую оплату для того, чтобы занять свое место в группе. вот. И есть три ступени образования. То есть совместимость, которую мы сегодня с вами разбирали, она разбирается на третьей ступени. Это очень серьезная тема. Еще, пожалуй, важный момент, самый важный момент, который нам вам важно осознать, что в отношениях, очень важно всегда выходить на новый уровень, то есть мы всегда должны стремиться к развитию. Окружение личности и партнеры, которые привлекаются к нам в жизни, зависит от того, насколько мы гармонично вообще видим этот мир, насколько мы гармонично простраиваем э, свою реальность, жизненную реальность. Для того, чтобы гармонично простроить, мы должны свой ум э, запрограммировать таким образом, чтобы, вы знаете, как вот рекламу наслушаешься, потом Заходишь в магазин и покупаешь из кучи каких-то определенного продукта, берешь то, что ты слышал в рекламе, потому что подсознание, оно уже знает, я с этим знаком, мне это не страшно, я беру это, мне не страшно. А, но если же мы не знакомы, мы продукт будем как-то вот считать, как бы, вот, какое-то недоверие на уровне подсознания есть. И также здесь, если вы хотите правильного партнера вы должны запрограммировать себя на правильного партнера вы должны свою жизнь сформировать таким образом чтобы ваша жизнь была чистой тогда поскольку наше сознание творит окружение в котором мы находимся то нам нужно изменить образ мыслей если вы видите что отношения строятся допустим значит нужно поменять образ мышления не нужно пытаться менять партнера если вы поменяете образ своего мышления либо партнер сам отвалится либо он сам тоже изменится в таком же виде, как и вы И для того, чтобы это все изменить, мы вот решили сделать такой марафон. Э, вот стади ру 2017 Вы можете посмотреть, это марафон, который длится 21 день, практически и 3 дня интенсива, в которых мы будем менять, трансформировать свое сознание, чтобы в 2017 году войти по-новому в новый год здесь у нас будет очень много тем рассматриваться можете также посмотреть 4 лектора будет интересный такой проект будет полезен каждому человеку поэтому можете подключаться писать мне там здесь контакты и пожалуй на этом я закончу только еще на последующих скажу вам одну вещь что как бы, там ни было, как бы там ни было, если вы строите свою жизнь правильно и изучаете, что такое правильно, потому что каждый человек может по-своему смотреть на это слово, как правильно, как неправильно. Если вы свою жизнь строите правильно, то окружающий вас мир, он тоже будет правильно простраиваться. В зависимости от того, к чему вы стремитесь, от этого будет расстраиваться ваше внешнее пространство. Если э, вы будете гармонизировать свою жизнь и выводить ее на должный уровень, то партнеры, которые вокруг вас, либо они будут меняться, меняться личности будут, либо сам человек, который рядом, он будет меняться. Потому что невозможно, ум — это очень огромная сила. Если человек правильно его использует, то есть... Э, Правильно использовать ум, это значит в, в уме держать правильный образ жизни, программировать себя на правильный образ жизни. Почему именно программировать? Потому что мы, мы живем неосознанно, зачастую, практически во всех случаях жизни. Эта неосознанность это является подсознательной программой. Если мы себя перепрограммируем правильно, то и окружающий мир будет полностью тоже трансформировать реальность. Реальность будет трансформироваться. Вот такие вот законы, скажем так. Так, Владислав, посоветуйте людям книгу, по которой можно им изучить отношения. Благодарю за вебинар поддержания. Книгу. Ну, я думаю, что книгу я бы рекомендовал слушать лекции Александра Хакимова, Марины Таргаковой, Олега Гадецкого. Вот у них очень хорошо... Мы рассказываем о сфере отношений. А вот если говорить о книге, я только одну знаю книгу, которая это описывает. Так, плюс-минус неплохо. Эта книга э, называется Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Вот такая вот книга есть. Так, может, кто-то еще тут вопрос какой-то написал? Сейчас посмотрим. Так, все, вопросов нет. Ну, отлично. Все, если что, пишите, звоните. Всего доброго, и до скорых встреч. Завтра, завтра, завтра у нас будет третий вебинар, который будет посвящен вот этому трансформации жизни. Поэтому подсоединяйтесь. Завтра, в 8 часов по Москве, в 7 часов по Киеву. Я буду рассказывать о том, как формируется подсознание и как трансформировать реальность с помощью формирования правильных подсознательных программ. Если вы сформируете правильно 2017 год, то вы сможете достичь своих задумок и целей. Так, все, всем спасибо, связи.